Toyota Wish. аукционник у него совпадает. Печалька. Альфу не найдем. Так, это не Монотон. Это не монотон. Это, а, кто хочет подешевле. Раз, два, три, 4, 5. 5 крашенных элементов. 25 тысяч пробег на автомобиле. Ну что тут, поддельный аукционный лист. Обманули нас. Обман... Друзья, всем огромный привет! И сегодня состоится очередной подбор автомобиля. Выбирать мы будем сегодня или Toyota Wish, или Toyota Prius альфа. Альфа идет полноценный гибрид, батарея никель-металл гибридная, расположена под полом багажника. И это пятиместный вариант, 99 лошадиных сил, объем двигателя 1,8 литра, 99 лошадиных сил, электромотор на 60 киловатт. Тойота Виш будем смотреть, также рестайлинг. Рестайлинг пошел с 2012 года, в 2013 году появилась версия Монотон. Двигателя на данных моделях устанавливается объем 1,8 литра, передний привод 143 лошадиные силы, автомобиль 4WD 130 лошадиных сил. Также есть версии с 2-литровыми двигателями 152 лошадиные силы. Коробка передач, всеми любимый вариатор. А помните, помните, когда машины были на механике, появились автоматы, все просили механику. Дальше появились автомобили на вариаторах. Все просили автоматы. Сейчас появились автомобили на роботах, все просят вариаторы. Хочу напомнить новым подписчикам, я автомобили проверяю, комплектую, отправляю. Вы можете заказать проверку одного автомобиля, можете заказать поиск автомобиля под ключ, да, без вашего участия приезжать вам сюда не нужно. Можете также приехать, мы с вами пройдем по рынку, поездим по городу, выберем автомобиль и сделаем все, что вам нужно сделать. На такую услугу запись обязательно заранее, Обязательно. Недельки за три за месяц, друзья. Хочу напомнить про розыгрыш. Такой услуги mm -hmm. на целый день. Чтобы стать участником этого розыгрыша, розыгрыша, чтобы участвовать, вы должны быть подписаны на этот канал, на мой канал mm -hmm. и на мой резервный канал. Ссылочка на него сейчас прикреплена вот здесь. Ссылочка будет под, под этим видео в описании канала. Также и мой телефон. Заходите в мое любое видео в описании канала и в любом видео под видео всегда указан мой телефон. Ну и, конечно же, мы можем вам привести автомобиль с аукционов Японии. У меня вышло видео на днях, да где я вам показывал фиты. Вот два фита два фита уже продали, которые 4 воды. То есть там я показывал рассказывал, какой у нас подход к автомобилям, когда мы покупаем автомобили себе на продажу, и когда мы покупаем автомобили клиентам на продажу. То есть, у нас индивидуальный подход каждому клиенту. Автомобили у нас все хорошие. Читаю, первый вариант это 16 год. 1,250 он стоит. Аукционник у него совпадает. Пробег 118 тысяч. В целом хорошая комплектация на штатном лете, на лете. Вот есть пара моментов, которые смущают. По крайней мере меня. Вот эти вот такие неприятные косочки. 2014 год это Эска подрулевые рупецки и лепестки камера с траекторией 1 240 1 240 но не пробег 140 тысяч 140 тысяч пробег ну довольно неплохое состояние в автомобиле а вот это идет уже в ВД. печалька оставляем еще один на заметку 14 год это монотон с он на коже пробег 55 тысяч Так, цена на него здесь не указана, но по ценнику он, он нам подходит. Я не помню, сколько он стоит. На днях я его видел. Он хороший. 15-й год. 15-й год. 1 миллион 300 тысяч он стоит. Кожа, бесключевой доступ. Это эско, подлокотники значит 4 балла 56 тысяч пробег 1 миллион триста тысяч рублей w1 раз переднего права крыла там как такового тазика нет без опаски да да машина не ржавая хороший достойный вариант кнопка старт лепестки бордовый рассматривать не будем автомобиль завышенный слой краски он покрыт в японии снизу не ржавый ну, в общем все таки переключились мы на виша альфу не найдем еще два монотона черный цвет но светлый цвет все-таки в приоритете идет значит 1 миллион триста двадцать тысяч этот идет 4 балла, пробег у него 105 тысяч и второй идет 4,5 балла, пробег у него 55 тысяч. это не монотон это не монтон это Эска. к вот этот при нас купили только что тринадцатый год 1 миллион сто семьдесят тысяч и вот еще один у нас есть 4 балла 61 тысяча пробег у него сейчас узнаем по цене кто хочет подешевле 12 год миллион шестьдесят он стоит но выкладывают аукционный лист пробег 156 тысяч никто ничего не скрывает то есть честный аукционный лист до рестайлинг до рестайл девятый год 930 тысяч еще один до рестайл десятый год миллион пятьдесят три с половиной балла шестнадцатый год нашли вот такую вот альфу миллион триста семьдесят девять без мойки отдают миллион триста пятьдесят четыре балла пробег 130 тысяч с к но чуть-чуть выбиваемся с бюджета мы будем рассматривать сейчас ее 131 пробег Мыли тут, наполировали. В общем, берем на заметку. Пока смотрим дальше. Штук, наверное, 5 уже встретили монотонов. Тринадцатый год, 1 миллион триста десять тысяч рублей. У него туманочки, штатное литье. Да, коленку она резина. Интересно, салон, салон, кстати, он вот, смотрю в очень хорошем состоянии у него. А пробег какой у него? 100 тысяч. Для разнообразия цен Десятый год. 965 тысяч три с половиной балла 13 год три с половиной балла 1145 пробег 89 тысяч. раз два три 4 5 5 крашенных элементов четырнадцатый год пробег 25 тысяч пробег на автомобиле он с мультирулем 4 балла, 24 тысячи, раз, два, три крашенных элемента. Но пробег 25 тысяч, 24. 1 миллион 340 тысяч. Рассматриваем пока данный вариант. Мы к нему вернулись. Это 15 год. Рестайлинг, рестайлинг Эска. штатное литье у него. Черный цвет. Черный цвет значит ну что тут поддельный аукционный лист обманули нас обманули Да нет на самом деле лист настоящий четыре с половиной балла он пробивается в статистике бьется вот я вам сейчас это покажу Так, сейчас покажу вот его лист торговалась машина 2 -го, 10 -го, 23 -го года четыре с половиной балла Дверь идет по аукционному листу целая. Здесь тоже дверь идет целая. Собственно, почему я так назвал видео. Да, но по факту сейчас я вам покажу. Здесь есть окрас. Окрас незначительный, косметический окрас. То есть какие-то сколы, может мелкие царапки были. И все покрашено, все хорошо. Дальше идет все в родной краске. Неплохое состояние салона. Три ряда сидений, второй ряд сидений здесь двигается выезжая с рынка закончились поиск автомобиля сегодня так быстренько справились вот, то есть машину нашли и на этом все не меняли ни масла не обклеивали автомобиль не меняли резину то есть ребята в принципе короче говоря ехать тысячу километров говорят, а чё нам масло менять у меня дома лежит две канистры масла масло в двигателе еще было чистенькое, поэтому поменяет поменяет масло уже дома на сегодня, друзья, мы все будем заканчивать. Хотите также мой телефон указан под видео в описании канала. Всем хорошего настроения, всем пока. И огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Также не забываем, ребят, подписываться на мой резервный канал. Всем хорошего настроения, всем пока.